Я даже камеру не успел достать, потому что э, мне сломали руку раньше, чем, все, чем я вообще начал работать. Само по себе голосование, оно прошло абсолютно свободно, беспрецедентно открыто и прозрачно. Когда в урне 256 бюллетеней, все за, и ни одного против. В общем, ну все понятно. Так. Так. Вдруг стало выясняться, что у действующего председателя положительный тест на коронавирус. Слушайте, у вас справка есть, да? Когда нас много, мы понимаем в целом проблему. Если один сказал второй, третий, десятый, мы понимаем, что это указание свыше. Вбросы, причем вбросы ну очень больших объемах.